Кристина Саблина – врач-педиатр по образованию и предприниматель по призванию. В 2015-м семья купила готовый бизнес, и Кристина стала директором детского сада. Тогда это было несколько групп по уходу за детьми. Сейчас улитка самый большой частный детский сад в Архангельске. Три филиала, более ста воспитанников от года до семи. Деятельность лицензирована. Помимо общеобразовательной программы – чтение, музыка, английский язык, ментальная арифметика, занятия с логопедом. Кристина Саблина считает себя полноправным социальным предпринимателем. Не только потому, что предоставляет более 30 рабочих мест с полным соцпакетом и стажем, но потому, что дает возможность мамам-воспитанникам профессионально развиваться и карьерно расти. По образованию я врач-педиатр. И, наверное, все вот это время, когда я вела и ребенка, и маму на приеме, я работала в связке. Потому что, наверное, большая работа все-таки была уделена именно маме на приеме. Да, ребенка вроде бы и мы и вылечили, все молодцы, но с мамой нужна была такая дополнительная работа. Нужно было ее поддержать, нужно было подбодрить, похвалить в какие-то да, такие моменты. Вот, поэтому вот именно связка мама плюс малыш, она всегда давала мне успех. Шесть лет назад а, сад существовал тогда из нескольких групп. Это был просто уход за детьми. И на тот момент мне хотелось, конечно же, большего, уже сразу же. То есть вот я молодец, вот есть дети. И так как я, может быть, по натуре такой человек, наверное, перфекционист, мне захотелось, естественно, больших какой-то дать, больше поддержки маме, больших услуг для детей. Сейчас я вспоминаю, вот первые... А в свои дни это, это было очень страшно, потому что на приеме пришла одна мама и один ребенок, а их же тут много. Вот поэтому, конечно же, первое время это было безумно и страшно, и ответственно, и переживательно. И с каждым, с каждым, наверное, месяцем, уже сейчас годом, конечно же, я чувствую уже боль, такую твердость в своем и характере, и твердость в ногах уже ощущаю. А Каждое, наверное, полгода, год. Я именно смотрю на себя, какая я была, то есть да, где мы, можно мне развиваться дальше, какие можно шаги предпринять, чтобы завтра быть лучше, чем сегодня. А на данный момент у нас около 150 детей, начиналось где-то с 14-20. Поэтому, естественно, я чувствую, что меня много уже. Каждый предприниматель, наверное, на первых этапах какие-то трудности испытывал. Естественно, я также испытывала трудности. У меня не было никакой школы, и, наверное, сейчас нет такой школы, где тебе расскажут, как вести свой бизнес, как не сделать ошибок. А страхи, я думаю, что это безусловно, они у всех должны быть, скорее всего. Потому что именно такие какие-то страхи, опасения, ну, в моем случае, они меня мотивировали, они меня развивали. А сейчас, конечно же, мое, наверное, пожелание — это, наоборот, не испытывать эти страхи. А если есть цель, если есть желание, то лучше вот прям не слушать никого вокруг. Лучше вот прям двигаться, двигаться к этой своей цели. Залог успеха — это вырастить свою команду, доверить а, все свое, то, что... Ты когда-то прям держал в руках и боялся отпустить, доверить именно этой команде. Ну, естественно, это, наверное, какие-то чистые свои искренние желания сделать добро. Добро не в плане, может быть, да, каких-то добрых действий, а именно помочь маме. Помочь маме освободить себя на время от малыша. И чтобы она была спокойна за него, она даже не думала. Вот она сидит на работе, и она не думает, что с ним, как с ним, да она доверяет нам полностью. Вот, наверное, вот это да, успех. Честно признаюсь, наверное, не дня. Вот не дня я не думала, что я поступила неправильно. Но были какие-то мысли, когда я представляла, а вот если бы я сидела в поликлинике, какая бы я была? Насколько была бы спокойная моя жизнь Как была бы а, короткий мой рабочий день да, там В 5-6 в ты закончила и ты идешь домой У бизнесмена, у предпринимателя, конечно же, рабочий день совсем другой Мы работаем 24 на 7 а Сейчас уже благодаря своей команде а, Благодаря а, своей управляющей а, Елене У меня уже, конечно, день он немножко по-другому устроится Уже другие планы, уже другие, другая структура рабочего дня но ни дня я не пожалела и не хотелось бы вернуться вот именно туда.